У индивидуальных предпринимателей случаются ситуации, когда нужно заплатить поставщику или выдать зарплату уже завтра, а выручка будет только через неделю. А бывает, что денег на текущие платежи достаточно, но предприниматель хочет вложить средства в развитие бизнеса, например, купить новое оборудование или помещение. В таких случаях ИП может пополнить расчетный счет личными деньгами. Объясняем, как это правильно сделать, чтобы при проверке налоговая не посчитала их выручкой и не включила в налогооблагаемую базу. Собственные деньги, которые вы вносите на расчетный счет, не считаются доходом, и с них не придется платить налог. Но для этого необходимо обязательно указать в назначении платежа, что вносите именно личные средства, а не на личную выручку. Тогда налоговики при проверке увидят, что ЭП вносит свои деньги, а не включает эти поступления в налогооблагаемую базу. Желательно, чтобы вы могли объяснить документально, откуда у вас эти деньги, если у проверяющих возникнут вопросы. Подтверждением может быть справка 2 НДФЛ или документ на продажу имущества. Если у вас есть личный банковский счет, то деньги можно перевести с него на свой предпринимательский счет. Учитывайте, что если личные и предпринимательские счета открыты в разных банках, то, скорее всего, придется заплатить комиссию, а деньги могут идти 2-3 дня. Если к расчетному счету привязана корпоративная карта, при пополнении деньги зачислят на счет в тот же день, но за это придется заплатить комиссию. Если вносить деньги через сторонний банк, не тот, который выдал карту, как правило, комиссия больше. Важно! Не всегда при пополнении карты через банкомат можно указать назначение платежа. Тогда лучше пойти в другой банк, иначе при проверке не сможете доказать, что вносили именно свои средства. Можно прийти в отделение банка и внести деньги на свой расчетный счет. В банке также придется заплатить комиссию. Если деньги на расчетный счет ИП поступили от другого лица, налоговики будут считать их выручкой и включат налогооблагаемую базу. Поэтому попросить родственника или знакомого завести деньги в банк или перевести с карты на счет ИП нельзя. Обратите внимание, пополнение счета другим лицом не считается выручкой. Если ИП, первое, выдал доверенность на пополнение счета, второе, выдал одному из сотрудников именную корпоративную карту, привязанную к счету, третье, включил сотрудников в число лиц, которые имеют право управлять счетом. Для этого нужно добавить его в карточку с образцом подписей. Второе и третий варианты подходят только для штатных сотрудников. А доверенность ИП может выдать кому угодно, например, одному из родственников.